Всем привет! В этом видео мы построим вот такую вот серфинг-доску Build a World for Trash. Сначала я вам покажу, что эта доска умеет, как она работает. Такая вот доска, довольно маневренная, скорость можно самим подрегулировать. Я вам потом расскажу, как это сделать. А можно отправиться вообще в путешествие по миру Билл-то Бот? Так, сейчас попробую об камушек стукнуться и... И вытворять прикольненькие трюки. Также эта доска может иногда лазить по стенам. Главное не перевернитесь и не стукайтесь. То будет очень больно. Сейчас я попробую сделать один трюк, стукнувшись об флаг. О, дыши, об дерево, дубл стук. На эту идею меня подтолкнул мой подписчик. Если вы тоже хотите участвовать в видео, напишите мне в комментариях. Там договоримся. Я вам дам свой дискорд. А теперь время туториала. Ставим три блока масла, на него ставим блок льда и берем рулетку, ставим масштабируем на 0.2 и строим небольшую платформу. Теперь поворачиваем блок на 15 градусов, ставим его и снова масштабируем. Получается вот такой вот красивый угол и также нужно сделать с другой стороны. Ставим, масштабируем. А то вот такая вот доска получилась из льда. Хорошо, что он не тает. Теперь ставим неон. Сначала включаем совпадающее вращение. И теперь ставим неон. У нас автоматически сразу крутится как надо. И делаем небольшие полоски для декорации. По бокам ставим небольшие тонкие палочки. И... Впереди и сзади ставим небольшие полоски. Главное не делать очень тяжелую доску для серфинга. а то тогда он не будет путь. Добавляем минимум декораций. сейчас время механики. Ставим блок льда. Масштабируем его под персонажа и строим небольшую коробочку, которая будет закрывать нашего персонажа. Наш персонаж должен быть внутри этой коробочки. После того, как четыре стороны уже готовы, нужно поднять вверх. Смотрите, какая у вас высота у персонажа и поднимайте чуть выше. Также нужно построить крышу. Готово. Теперь мы выделяем их через Shift на компьютере или по отдельности можно на телефоне. Ставим прозрачность на процентов и сохраняем. Можно перекрасить в любой цвет, который охота. Но кажется, красный больше всего подходит. И я вам сейчас покажу запуск Убираем масло, отключаем фиксацию или анчор И мы можем летать, но он слишком быстро поворачивает И довольно шустрый Мы можем спокойно запросто куда-нибудь улететь Поэтому сбоку строим небольшие палки Похожие на крылья Делаем немного пошире И продлеваем до второй стороны только главное, чтобы они были одинаковые, и у них был баланс. Уделяем, ставим прозрачно на 100%. Также эта палка слишком высокая, и поэтому она мешает моему серфингу. Немного регулируем, все готово, сохраняем. Чтобы попасть в эту коробочку, мы выделяем одну стенку и отключаем нам коллизию, а потом включаем после того, как мы в нее зашли. Теперь выбираем все, убираем фиксацию, убираем массу и мы можем лететь. Сейчас более плавно он как-то поворачивается. Можем добавить даже еще больше или еще меньше. Так мы будем регулировать скорость и повороты. Надеюсь, что у вас все получилось. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, оцените его лайком, подпишитесь на канал, также напишите свой комментарий. Также я забыл вам сказать, что лучше не переводить людей, пассажиров. Я вот сейчас попробовал, вообще не поворачивается, не едет. Всем пока-пока.